Глава 33. Самуил и Саул. Сыны Израилевы были благословенным народом. Бог вывел их из египетского рабства и признал своим особым сокровищем. Моисей сказал, «Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его?» Таразаконие, глава 4, стих 7. С юных лет Самуил был судьей Израиля. Он был справедливым и беспристрастным судьей, верным во всех своих делах. Он старел, а народ видел, что никто из сыновей не пошел по его стопам. Хотя они не были так порочны, как де дети Илии, но все же они были нечестны и двоедушны. И хоть они помогали отцу в его нелегкой работе, их любовь к наживе толкала их на, не на неправедные поступки. И евреи требовали от Самуила поставить над ними царя, как было заведено у окружавших народов. Предпочтя деспотическую монархию мудрому и милостивому правлению самого Бога через его пророков, они показали, что недостаточно доверяют Всевышнему, чтобы положиться на его проведение в выборе правителей. Сыны Израилевы, являющиеся особым народом Божьим, существенно отличались от всех соседних народов формой правления. Сам Бог дал ему ставы и законы, он же назначал правителей, и этим лидерам люди должны были повиноваться в Господе. Во всех трудностях и великих замешательствах Бог не оставлял их. Требование поставить над ними царя по сути являлось мятежным отступлением от Бога, их особого предводителя». Он знал, что царь — это не лучший вариант для его избранного народа, ведь они станут воздавать земному монарху ту честь, которая принадлежит лишь Богу. И если над ними восстанет царь, чье сердце преисполнено гордости и который не согласует свои пути с волей Бога, он отдалит их от Господа и заставит восстать против него. Господь знает, что человеку, занимающему трон, и принимающему почести, которые обычно оказывают царю, очень трудно не возгордиться и не начать считать себя во всем правым, в то время как дела его будут свидетельствовать о мятеже против Бога. И если правитель не будет постоянно верен Богу и непрестанно просить у него мудрости, то, по его слову, невинные люди будут страдать, а самые недостойные будут превознесены». Если бы евреи после своего выхода из Египта остались верны Богу и неуклонно чтили его праведный закон, он, как и раньше, шел бы перед ними, чтобы даровать им процветание, а соседние языческие народы трепетали бы в ужасе перед народом Всевышнего. Но они как часто следовали, но не так часто следовали порывам своих мятежных сердец, так многократно уходили от Бога и впадали в поклонство, что Он позволил другим народам одерживать над ними победы, чтобы таким образом наказать и научить их кротости. Когда в беде они взывали к Богу, Он всегда слышал их молитвы и воздвигал им правителя, который спасал их от врагов. В своей слепоте они не осознавали, что именно их грехи заставили Бога отдалиться от них. Это ослабляло и делало народ Божий легкой добычей для противника, а они считали, что все их беды от того, что над Израилем нет царя, который бы выходил с их войсками. Они не хранили в своей памяти нескончаемые знаки заботы и великой любви Бога к ним, и поэтому нередко проявляли недоверие его милосердию. Бог возвысил Самуила и сделал его судьей Израиля, почитаемого всеми людьми. Именно Бога следовало признавать царем царей. Он как верховный правитель назначал вождей для управления народом. Он наделял их своим духом и через ангелов передавал им свою волю. Также Бог через избранных им вождей давал особое свидетельство своему народу, являя могущественные свои дела. Таким образом, Он давал народу понять, что наделил лидера властью, с которой не считаться нельзя. Бог разгневался на свой народ за то, что они требовали помазать им царя. В своем гневе он удовлетворил их требования. Тем не менее, он велел Самуилу открыто рассказать людям об обычаях царей соседних народов, что они не будут думать о проблемах церкви и государства, чтобы, как верные правители, наставлять их в вопросах религиозных что их царь возгордится и потребует королевских почестей, а также наложит такую большую дань, что они востинают под этим гнетом. Но Бог не явит им своей могучей силы, чтобы избавить их, как Он сделал это в Египте, и когда они будут взывать к Нему в своем горе, Он не услышит их. Но народ проигнорировал совет Самуила и продолжал требовать себе царя. И сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Первая книга царств, глава 8, стих 7. Тогда Бог дал мятежному Израилю то, что стало для них тяжелым проклятием, потому что они не захотели подчиняться прямому правлению Бога. Они думали, что в глазах других народов станут выглядеть достойнее, если будут говорить, что у евреев есть царь. Господь повелел Самуилу помазать Саула царем Израиля. Его внешность была благородной, удовлетворявшей стеславное чаяние сынов Израилевых. Но Бог показал им свое недовольство. Это было не то, не то время года, когда на посевы проливались обильные дожди, сопровождаемые грозами. И возвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день,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 Огромная армия филистимлян готовилась к войне с Израилем, и народ Божий пришел в трепет. У них уже не было уверенности в том, что Бог явит свою силу, как Он делал это прежде, еще до их нечестивого требования помазать им царя. Они знали, по сравнению с войском филистимским, они всего лишь горстка, и вступать с ними в битву означало идти на верную смерть. Они не чувствовали себя в безопасности, хотя раньше считали, что с царем им будет спокойно. В растерянности они не осмеливались взывать к Богу, которым пренебрегли. Господь сказал Самуилу, не тебя они отвергли, но отвергли меня, захотев себе царя. Теперь эти люди, отличавшиеся доблестью и наводившие ужас на многочисленных врагов, боялись идти в бой против филистимлян. Теперь, имея царя, они не осмеливались надеяться на него и чувствовали, что поступили опрометчиво, избрав его вместо силы Израиля. В таком опасном положении их сердца дрогнули. В страхе люди разбрелись и спрятались в пещерах, в зарослях, в ущельях и во рвах, пытаясь избежать плена. Отважившиеся пойти с Саулом следовали за ним с опаской. Он пришел в большое недоумение, наблюдая, как разбегается народ. С нетерпением он ждал обещанного прихода Самуила, но время шло, а тот не появлялся. Бог специально задержал Самуила, чтобы испытать народ и дать ему возможность осознать масштаб совершенного им греха. Оставив их на время, Господь показал им, как мала их сила и как слабы их суждения и мудрость, лишенные его освящающего влияния, водительства. Попавший в беду, они раскаялись, что выбрали себе царя. С ними пребывали большая храбрость и уверенность, пока среди них находились богобоязненные правители, наставлявшие и руководившие ими, ведь они получали указания непосредственно от Бога, а это было подобно тому, как если бы их вел сам Бог». Теперь они осознали, что ими руководит царь, который подвержен заблуждениям и который не может спасти их от несчастий. Саул не был наделен возвышенным пониманием превосходства и величия Бога. У него не было священного трепета по отношению к его священным таинствам. В спешке и нетерпении из-за того, что Самуил не явился в назначенное время, он самонадеянно обратился к Богу и взялся за священное служение жертвоприношения. Саул соорудил алтарь, чтобы на нем вознести жертвы за себя и за народ, прежде чем отправиться на поле сражения. Эта священная работа была вверена отдельно избранным для этой цели людям. Поступок, совершенный Саулом, Всевышний, Всевышний рассматривал как преступление. Своим примером он уничижил религиозные церемонии таинства, освященные и назначенные Богом, предвосхищающие безгрешную жертву драгоценного Сына Божьего. Господь желает, чтобы его народ относился с уважением и благоговейным почтением к работе и служению священников, указывающих на жертву его Сына. Но едва Саул в своей дерзкой самонадеянности закончил обряд возношения всесожжения, появился Самуил, и, видя доказательства греха Саула, с горечью воскликнул ⁇ Что ты сделал? ⁇ 1 книга Царств, глава 13, стих 11. Саул, пытаясь оправдаться перед пророком, высказал слова недоумения и огорчения в связи со сложившейся ситуацией, а затем поставил в вину Самуила то, что тот замедлил в пути. Самуил же укорил Саула в том, что тот худо поступил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 Господь не оказал ему чести и не позволил командовать войсками Израиля в битве с филистимлянами. Господь хотел, чтобы в этой битве прославилось его имя, чтобы воинства Израиля не превозносились, словно их враги повержены благодаря их праведности, доблести или мудрости. Он вдохновил Иоаннафана, праведного мужа, и его оруженосца проникнуть в стан филистимлян. И Анафан верен, что Бог силен им помочь и спасти через многих или немногих. Первая книга царств, глава 14, стих 6. Он не спешил самонадеянно ввязываться в бой, но попросил совета у Бога, а затем, уповая только на его милость, с бесстрашным сердцем двинулся вперед. Через этих двух воинов Господь покорил филистимлян. Он послал ангелов, чтобы защитить Иоанафана с оруженосцем и уберечь их от смертоносных вражеских орудий. Ангелы Божьи сражались на стороне Ионафана, и филистимляне падали вокруг него. Великий страх овладел войском филистимлян в поле и в стане, и передовые отряды, отправленные в разных направлениях и готовые к бою, затрепетали от страха. Земля дрожала под ними, словно великое множество всадников и колесниц, стояло на поле, готовясь к битве. Ионофан, его оруженосец и даже филистимляне знали, что это Господь трудится над освобождением евреев. Филистимляне пришли в замешательство. Им казалось, что посреди их стана находятся израильтяне, сражающиеся против них, и тогда они обратили орудия друг против друга, истребляя свои ряды. Битва длилась довольно долго, прежде чем Саул и его люди осознали, что для Израиля уготовано освобождение. Стражи Саула заметили панику среди филистимлян и то, что их численность уменьшается, а войска Израиля не терпят никакого урона. После пересчета воинов заметили отсутствие Энофана и его оруженосца. Саул и народ недоумевали. Царь велел принести ковчег Божий. Шум со стороны войска филистимского усиливался, пока священник обращался к Богу. Казалось, что в битве сошлись две огромные армии. Те, кто ранее примкнул к филистимскому войску, и те, кто влекомые страхом бежали или скрывались в потаенных местах, теперь примкнули к войску Саула и его сыну Ионафану, видя, что Бог сражается за еврейский народ и их предводителя. Господь боролся за Израиля и избавил его во славу своего имени, чтобы языческое войско не восторжествовало над его народом и не вознеслось в своей гордыне против Бога. И снова Саул ошибся, поспешив произнести в присутствии народа слова заклятия. Он приказал, чтобы никто не ел до вечера. В ревностном стремлении Саула дать такой обед было очень мало мудрости». Это был крайне изматывающий день для людей, и они сильно устали. А когда время обето истекло, то люди оказались настолько слабы, что нарушили заповедь Господа и ели мясо с кровью, что было запрещено Богом. Саул же был решительно настроен убить своего сына Янафана, потому что тот в своем ослабевшем состоянии съел немного меда, не зная о клятве отца. Так проявилось слепое рвение Саула и неспособность принимать разумные и правильные решения в сложных ситуациях. Ему следовало рассуждать так. Бог благоволил действовать особым образом через Иоаннафана, избрав его среди всех сынов Израилевых, чтобы освободить их, потому лишить его жизни чудесным образом сохраненной Богом – это преступление. Он понимал, что если пощадит Ионафана, то должен будет признать, что совершил ошибку, давши такую клятву. Это бы болезненно ударило по его гордости. Саул должен был уважать тех, кого отметил Бог, избрав для спасения Израиля. Предавший же Ионафана смерти, он убил бы возлюбленного Богом, а тех, в чьих сердцах Бога не было, остались бы жить. Бог не позволил Ионафану умереть. Он побудил народ выступить против решения Саула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 Первая книга царств, глава 14, стих 45. Саул был импульсивным человеком, и вскоре народ Израиля понял, как провинился перед Господом, потребовав себе царя. Бог повелел Самуилу отправиться к Саулу и передать ему особое указание. Прежде чем передать царю слова Господни, Самуил сказал, «Господь послал меня помазать тебя царем над народом его» над Израилем, теперь послушай гласа Господа». Первая книга Царств, глава 15, стих 1. Самуил утратил веру в Саула. Он разочаровался в его преданности Господу, ведь царь так небрежно отнесся к Слову Божьему. Он согрешил, самонадеянно совершив жертвоприношение и необдуманно дал клятву. Поэтому Самуил обратил его особое внимание –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 на полное уничтожение. Тогда они вознеслись против Бога и Его престола и поклялись своим богам, что Израиль будет полностью истреблен, а Бог Израиля не звергнут, и Он уже не сможет спасти свой народ. Амалекитяне высмеивали чудесные дела Божьи, совершенные через Моисея при их освобождении из Египта. Они хвастались, что их мудрецы и маги в силах совершать все эти чудеса, и что если бы сыны Израилевы оказались у них в рабстве, как у фараона, то сам Бог Израиля не смог бы избавить их. Они презирали израильтян и поклялись уничтожить их всех до последнего. Бог услышал их глумливые речи, направленные против него, и решил полностью стереть их с лица земли с помощью тех самых презираемых ими людей, чтобы все окружающие их племена – запомнили гибель гордого и могущественного народа. Бог решил испытать Саула, доверив ему важное поручение, излить его страшный гнев на Амалика. Но он ослушался Бога и пощадил нечестивого и богохульного царя Агага, приговоренного Богом к смерти, а также не уничтожил лучший скот своих врагов. Он истребил все ненужное, что в его глазах не имело никакой пользы. Саул думал, что помилование Агага еще больше возвеличит его, благородного монарха, одетого в роскошное деяние. Он надеялся, что его триумфальное возвращение со сражения с таким пленником и огромной добычей из волов овец и множества скота принесет ему большую славу и заставит народы бояться и трепетать перед ним. Народ поддерживал его в этих чаяниях. Они пытались оправдать свой грех, заявляя, что не уничтожили скот только ради того, чтобы посвятить его Господу для жертвоприношений. Но главная причина была в том, что они хотели сохранить свой собственный скот для себя, не жертвуя им для святых целей. Самуил пришел к Саулу, чтобы возвестить ему грозное послание. Господь осуждает его непослушание. Он недоволен, что царь, настолько превознесся в своей гордыне, что выбрал свой собственный путь и поддался своим собственным рассуждениям, вместо того, чтобы строго следовать за Господом. Не чувствуя за собой никакой вины, Саул радостно приветствовал Самуила. «Благословен ты у Господа! Я исполнил слово Господа!» И сказал Самуил, «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул, Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и валов для жертвоприношения Господу Богу Твоему. Прочее же мы истребили. Первая книга царств, глава 15, стихи с 13 по 15. Всю прошедшую ночь Самуил провел в молитве, скорбя о грехе Саула. И Господь повелел пророку передать монарху следующие слова. «Немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою» колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем. Первая книга Царств, глава 15, стих 17. Он напоминает Саулу об указаниях Божьих, которые тот нечестиво нарушил, и спрашивает, «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа?» Первая книга Царств, глава 15, стих 19. «И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликицкого, а Амалика истребил. Народ же из добычи, и овец и валов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу Твоему в Галгале. Первая книга Царств, глава 15, стихи 20-21. Саул сказал неправду. Воины всего лишь повиновались его приказам.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 и их имущество. Он предназначил их на заклание и не хотел, чтобы его народ оставил у себя что-либо из заклятого. Господь также хотел, чтобы все племена, ставшие свидетелем гибели народа, бросившего ему вызов, запомнили, что их уничтожил тот самый народ, который они презирали. Евреи должны были истребить Амаликитян не для того, чтобы завладеть их богатством, и не для того, чтобы возвеличить свое имя, но чтобы исполнить Слово Божье, сказанное об Амалике. Господь сказал Моисею, «Напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память Амаликитян из-под небесной». Исход глава 17, стих 4, 14. «Помни, как поступил с тобою Амалик»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 Тарозакония глава 25, стихи 17 по 19. «И при этом всем Саул осмелился ослушаться Бога, сберечь проклятое, определенное Господом на истребление, чтобы принести из этого Богу в жертву за грех. Самуил обличил Саула в его злодеянии и затем спросил, неужели всесожжение жертвы столь же приятно Господу, как послушание гласу его». Гласу Господа. Первая книга Царств, глава 15, стих 22. И вместо того, чтобы подносить стольких животных в жертву за грех непослушания, наилучшим было бы для царя от всего сердца повиноваться Богу. Послушание заповедям доставляет Господу большую радость, чем пролитие крови невинных животных. Жертвоприношения были установлены Богом для напоминания грешному человеку о том, что непослушание приносит с собою смерть, а кровь невинного животного указывает на грядущую жертву, благодаря которой будет искуплена вина преступника. Бог требовал от Своего народа послушания, а не жертв. Все богатства земли принадлежат Ему, скот на тысячах холмов принадлежит Ему, добыча, отобранная у развращенного народа, проклятого Богом, и определенного на полное истребление – не может быть посвящена ему для жертвоприношений, указывающих на святого спасителя Агнца без порока. Самуил сообщил Саулу, что его своеволие равнозначно греху волшебства. Когда человек вступает на тропу мятежа, он отдает себя во власть силы, которая противится воле Бога. Мятежный разум попадает под контроль сатаны. Люди, управляемые дьяволом, теряют спокойствие и веру в Бога, и все меньше и меньше склонны с любовью прислушиваться к его воле. Они настолько тесно сближаются с сатаной, что уже не в силах противостоять мятежному духу, посеянному врагом в их сердцах. С этой точки зрения непокорность есть тот же грех, что и волшебство. Упорно убеждая Самуила, что он во всем повиновался воле Бога, Саул все более погружался в беззаконие и дало поклонство. Его стремление поступать по собственной воле было для него важнее милости Божией или одобрения чистой совести. И когда его грех был облечен, и его неправота стала очевидна, то гордость, чрезмерное себелюбие побудили его находить оправдание своим неправильным действиям, вопреки обличению Самуила и слову Господа, сказанного устами его пророка. Такое упрямое отрицание явного греха навсегда отдалило Саула от Бога. Он знал, что поступил вопреки ясному Божьему повелению. Но когда Бог через своего пророка обличил его, он не захотел смиренно признать свой грех, но для своего самооправдания избрал ложь вместо правды. Если бы Саул смиренно покаялся и принял обличение, Господь пощадил бы его и простил тяжкий грех. Но по причине его упрямого нежелания исправиться, и за то, что он говорил неправду Самуилу, посланнику Божьему, Господь был вынужден оставить Саула. Самуил сказал Саулу, что Бог отверг его как царя, потому что он отверг Слово Божье. Эти последние, вселяющие ужас слова – обличение, провозглашенное Самуилом, открыли глаза Саулу на его истинное положение. Охваченный страхом, он признал, что согрешил, нарушив заповедь Господа, что прежде упорно отрицал. Царь умолял Самуила простить его грех и вместе с ним послужить пред Господом, но Самуил отказался, сказал Саулу, что Бог отторг от него царство. Дабы царь не питал ложной надежды, Пророк сказал ему, что верный Израилев не скажет неправды и не изменится, ибо не человек он, чтобы изменяться. Саул настойчиво умолял Самуила почтить его перед старейшинами народа и всем Израилем. Самуил уступил его просьбе и приказал привести к нему жестокого царя Агага. Тот, дрожа от страха, предстал перед пророком. Но Самуил сказал, как меч твой жен лишал детей, «Так мать твоя между женами пусть будет лишена сына». И разрубил Самуила Гага перед Господом в Галгале. Первая книга царств, глава 15, стихи тридцать 34 Более Господь не общался с Саулом и не давал для него повелений через Самуила. Решив поступать по своему усмотрению, царь отверг слова Господа. Бог оставил его, чтобы он руководствовал со своим умом, как того и хотел». Саул не покаялся искренне. Ставши царем, его сердце возгордилось. Он больше заботился о том, чтобы Самуил почтил его перед народом, чем о том, чтобы Бог простил его и явил ему свое благоволение. Самуил больше не являлся пред лицо Саула с повелениями от Бога. Господь не мог использовать его для осуществления своих целей. Но он послал Самуила в дом Иисея, чтобы помазать Давида, которого он избрал правителем вместо отвергнутого им Саула. Между представшими перед пророком сыновьями Еисея, Самуил сначала хотел выбрать Елеава, мужа благородной внешности, высокого роста, но рядом находившийся ангел Божий, чтобы руководить им в этом важном деле, наставлял его, чтобы тот не судил по внешности». Елеав не боялся Господа, его сердце не было в мире с Богом. Из него получился бы гордый и суровый правитель. Среди сыновей Иисея не нашлось никого достойного этой миссии, кроме Давида, самого младшего сына, который скромно пас овец. Он так ответственно и храбро исполнял свои скромные обязанности пастуха, что Бог избрал его пастырем своего народа. Придет время, и он сменит свой пастушеский посох на скипетр. Давид не отличался высоким ростом, но его лик, отражающий смирение, честность и истинное мужество, был прекрасен. Ангел Божий возвестил Самуилу, что Давид был тем, кого пророк должен помазать, ибо он был Божьим избранником. С того времени Господь наделил Давида мудрым и сострадающим сердцем. Вскоре Саул заметил, что Самуил больше не приходит наставлять его, и он понял, что Господь отверг его за нечестивый поступок. С тех пор его характер окончательно испортился. Слуги, которым он давал указания касательно государственных дел, иногда не осмеливались приблизиться к нему, потому что он проявлял безумство, вспыльчивость и жестокость. При этом часто казалось, что он полон раскаяния. Он стал меланхоличен и параноидален. Это делало из него никудышнего правителя. Он всегда был полон беспокойства, а когда пребывал в плохом настроении, то не желал, чтобы его беспокоили и не позволял никому приближаться к себе. Бог ему открыл, что его правление будет низложено, и его престол займет другой царь, наследники из его рода никогда не взойдут на престол и им не воздадут царских почестей, потому что все они погибнут из-за его грехов. Словно находясь в бреду, он в присутствии вельмож и простого народа повторял эти пророчества о себе. Те, кто стал свидетелем странного поведения Саула, посоветовали ему слушать музыку, которая, бы успокаивающе влияло на его разум, отвлекая от тяжелых дум. Давид был искусным музыкантом, и Божье провидение благоволило к тому, чтобы именно он играл перед царем. Его также рекомендовали, как доблестного воина, предусмотрительного и разумного во всех делах, ибо им руководил Господь. Временами Саул смирял свою гордость и даже подумывал о том, чтобы доверить управление царством кому-то другому, кто знает Господа и ведает, как поступать согласно его воле. Находясь в благоприятном расположении духа, он послал вестников за Давидом. Давид очень быстро завоевал расположение царя, и тот пожаловал ему должность оруженосца. Саул думал, что если Бог благосклонен к Давиду, то это послужит защитой и ему, а, возможно, спасет царскую жизнь при столкновении с врагами. Прекрасная игра Давида на арфе успокаивала беспокойный дух Саула. Когда он слушал чарующую музыку, то окутывавший его мрак рассеивался, а разум прояснялся, возвращая ему рассудительность и счастье. И Анафана и Давида связала особенная сердечная дружба. Между ними установились самые священные узы единения, оставшиеся нерушимыми до самой смерти Саула и Ионафана. Божье проведение управляло Иоанафаном, чтобы сохранить жизнь Давида, когда Саул пытался его убить. Божий промысел соединил Давида с Саулом, чтобы юноша своим мудрым поведением завоевал уважение народа и после долгого пути, полного трудности и превратности, научился всецело доверять Господу в управлении его народом. Когда филистимляне возобновили войну с Израилем, Давиду было позволено вернуться в дом своего отца, чтобы снова заняться любимым делом – пасти овец. Филистимляне не, не осмеливались отправлять большие армии против израильтян, как делали это прежде, боясь, что окажутся повержены и падут перед Израилем. Они не знали о проблемах Израиля. Они не ведали, что Саул и его подданные испытывали великое беспокойство и поэтому не решались вступать в бой, опасаясь, что Израиль будет побежден. Филистимляне попытались навязать израильтянам свой собственный способ ведения войны. От себя они избрали воина великой силы и огромных размеров, рост которого был около 12 футов. Они выставили его впереди своего войска и предложили провести единоборство между этим великаном и воином со стороны Израиля. Своим устрашающим видом он приводил в трепет войско израильтян. Горделиво возвышаясь над ними, он поносил войско Израиля и их бога. Сорок дней этот кичливый хвостун терроризировал израильтян и вселял страх в Саула никто не осмеливался сразиться с могучим великаном. Израиль из-за своих прегрешений утратил священное доверие к Богу, сильному дать им победу в этой битве, дабы прославилось его имя. Но Бог не мог допустить, чтобы языческая нация гордо возносилась против властителя вселенной. Он спас Израиль не рукой у Саула. Бог даровал победу через Давида, которого он помазал и вознес, чтобы тот правил его народом. Саул не знал, что ему предпринять. Он уже видел Израиль порабощенным филистимлянами и не находил никакого пути к спасению. В отчаянии он предложил щедрое вознаграждение любому, кто убьет гордого хвостуна. Но каждый воин понимал свое бессилие в этой битве. Народ Божий переживал, что Бог отдалился от них, и перестал наставлять выбранного ими царя. Они видели, что Саул не осмеливается участвовать в каком-либо опасном предприятии, потому что не рассчитывает на помощь Бога в спасении жизни. Поскольку Израиль был соучастником в его преступлении, то так же, как и царь, не надеялся, что Бог станет трудиться ради них и избавит их от филистимлян. Израильские воины, казалось, были парализованы ужасом. Они не могли доверять своему царю, которого требовали от Бога. Саул был не в себе. Короткое время он руководил войсками, а затем его охватили страхи и уныние, и он отменил все свои приказы. По поручению отца Давид отправился навестить своих братьев. Он сильно возмутился, когда услышал, как этот гордец бросает вызов Израилю. Ревность о воинстве живого Бога, который оскорблял нечестивый хвостун, охватила его. Он негодовал, видя, как язычник, не имеющий ни страха Божия, ни силы его, держит весь Израиль в страхе и торжествует над ними. Елиав, старший брат Давида, которого Бог не пожелал избрать царем, завидовал ему, потому что не он, а его младший брат был удостоен великой чести». Он презирал Давида и считал его ниже себя. Перед окружающими он обвинил Давида в том, что тот втайне от отца ускользнул, чтобы посмотреть на битву. Он высмеивал его скромное занятие. Выпас немногих овец в пустыне. Давид отверг несправедливое обвинение, возразив брату. «Что же я сделал? Не слова ли это?» Первая книга Царств, глава 17, стих 29 Давид не слишком заботился о том, чтобы объяснить своему брату, что пришел помочь Израилю, и что Бог послал его убить Голиафа. Бог избрал его быть правителем Израиля, и поскольку воинство живого Бога находилось в опасности, он был наставлен ангелом, чтобы спасти Израиль. Представ перед Саулом, Давид сказал, что Израилю нечего страшиться, раб твой пойдет и сразиться с этим филистимлянином. Первая книга царств, глава 17, стих 32. Саул пытался отговорить Давида, ведь тот был еще совсем юным, но юный пастух, ссылаясь на опасности, с которыми он сталкивался в пустыне, когда пас <coughs> овец своего отца, смиренно заявлял, что его избавление принадлежало Богу. «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Первая книга царств, глава 17, стих 37. Наконец Саул дал Давиду разрешение идти сразиться с филистимлянином. Он облачил Давида в свои царские доспехи, но Давид снял их. «Лишь прощу, посох и пять гладких камней, добытых из ручья, он взял с собой». Когда гордый хулитель Израиля увидел красивого юношу, приближающегося к нему с этим снаряжением, то спросил, «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?» Первая книга царь, глава 17, стих 43. Он проклял Давида своими богами и насмешливо позвал подойти к нему поближе. Филистимский воин грозился отдать его тело птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя без доспехов и мощного оружия. И во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Первая книга Царств, глава 17, стих 45. Давид никогда не хвастался своим превосходным мастерством, но всю славу воздавал Господу. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле»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 так что камень возился в лоб его, и он упал лицом на землю. Первая книга Царств, глава 17, стихи 46 по 49. Давид отсек голову хвастливому великану его собственным мечом, которым тот хвастался, выходя перед войском Израилевым. И когда филистимляне увидели, что их чемпион мертв, то смутились и разбежались во все стороны, а Израиль преследовал их. Когда Саул и Давид возвращались со сражения с филистимлянием, женщины из всех городов выходили встречать их, ликуя и распевая песни. Одни пели, Саул победил тысячи, другие же вторили им, а Давид – десятки тысяч. Первая книга царств, глава 18, стих 7. Это очень рассердило Саула. Вместо того, чтобы проявить смиренную благодарность Богу за то, что Израиль спасен от врагов рукой Давида, он полностью отдал себя во власть жестокого духа ревности. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал, «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство». Первая книга царств, глава 18, стих 8. У него возникли опасения, что именно этот человек займет его трон но поскольку весь народ любил и уважал Давида, Саул побоялся открыто причинить ему вред. Давид был поставлен во главе войска Израилева, так как приобел благосклонность в глазах народа. Он был предводителем во всех важных военных кампаниях. Когда Саул увидел, что Давид завоевал любовь и доверие народа, то возненавидел его, потому что считал, что, отдав предпочтение Давиду, его лишили заслуженной славы. С этого момента монарх стал искать подходящую возможность избавиться от Давида. И когда злой дух напал на него, а Давид, как обычно, играл, чтобы успокоить его беспокойный дух, царь попытался убить его, метнув в него острое копье. Ангелы Божьи сохранили жизнь Давиду. Они открыли глаза юноши на истинный порыв Саула и когда орудие полетело в него, то Давид отскочил в сторону и остался невредим, а копье вонзилось глубоко в стену рядом с местом, где сидел Давид. Теперь народ израильский во всей полноте прочувствовал положение, в котором оказался. Ежедневно они получали доказательства того, что Бог оставил Саула, и что ими руководить, руководит правитель, осмеливавшийся совершить убийство и погубить праведного человека – избранного Господом ради их избавления. Такие жестокие действия Саула стали очевидным свидетельством того, на какие крайности и преступления может пойти царь, восставший против Бога и управляемый своими собственными страстями. Давид был верным и скромным слугой Саула. Его поведение было безупречно. Его постоянство в исполнении воли Божьей стало упреком Саулу за его излишество и мятеж. Саул решил не останавливаться ни перед чем, лишь бы убить Давида. Это превратилось в главную цель его жизни. Но несмотря ни на что, он был вынужден признать, что провидение Божье избавляло Давида из его рук. Все же любовь Божья не нашла приюта в его сердце, потому что он был идолопоклонником почитающим самого себя. Истинное благородство, справедливость и человечность оказались принесены в жертву его гордости и честолюбию. Он охотился на Давида, как на дикого зверя. Саул нередко оказывался во власти Давида, и люди из его окружения подстрекали его завершить это губительное дело. Хотя Давид знал, что он избранник Бога, и ему предначертано направить Израилем, он не хотел поднимать руку на Саула, помазанника Божье. Он решил просить убежища у филистимлян. Своим благообразным, скромным поведением он заставил даже своих врагов помириться с ним. Там он и оставался до смерти Саула. Когда филистимляне снова пошли войной на Израиль, Саул испугался. Он не мог обрести покой, а в народе начался раскол. Часть присоединилась к порочному Саулу. Другие же более не могли доверять ему и желали праведного правителя. Последние поступки Саула были настолько жестокими, самонадеянными и дерзкими, что совесть его, как бич, постоянно укоряла его. И все же он не спешил раскаиваться в своих грехах, но с неумолимой настойчивостью и безжалостным отчаянием продолжал следовать своим путем. При мысли о предстоящей битве Саул впал в уныние. Несмотря на весь груз своей вины, он решился обратиться к Богу, но Бог не ответил ему. Он варварски убил священников Господних, потому что они помогли Давиду бежать. Он разрушил город, где жили священники, и убил множество праведников, чтобы удовлетворить ярость. Тем не менее, на свой страх и риск он осмелился приблизиться к Богу, чтобы узнать, вступать ли ему в сражение с филистимлянами. Но поскольку Бог оставил его, он повелел искать волшебницу, вызывающую духов. По сути же, эта женщина общалась с сатаной. Он отринул Бога и в итоге взыскал ту, которая ради знания заключила завет со смертью и соглашение с адом. Волшебница из Аэндора заключила договор с сатаной, что он будет творить для нее чудеса, и откроет ей самые сокровенные тайны, если она безоговорочно отдаст себя его сатанинской власти и во всем будет следовать его указаниям. Так она и сделала. Когда Саул попросил призвать Самуила, Господь не отправил пророка к царю, и Саул ничего не увидел. Сатане не было позволено потревожить покой умершего Самуила и, отправив его к Эндорской волшебнице, вернуть его в реальность. Бог не дает сатане силу воскрешать мертвых. Но ангелы сатаны принимают облик умерших друзей, которые говорят и ведут себя подобно им, чтобы через предполагаемых почивших близких наилучшим образом вводить в заблуждение. Сатана хорошо знал Самуила, знал он также и то, что изобразить его перед Айндорской колдуньей и какими словами точно – предсказать судьбу Саула и его сыновей. Сатана под благовидной маской приходит к тем, кого можно обмануть, и, располагая их к себе, практически незаметно уводит их от Бога. Он держит их под своим контролем, начиная весьма осторожно и продолжая до тех пор, пока их восприятие не притупится. Затем он делает более смелые предложения – пока не доведет до совершения преступления, иногда даже самого тяжкого. Окончательно заведя человека в ловушку, открывает им их истинное положение и наслаждается их растерянностью, как в случае с Саулом. Царь стал добровольным пленником сатаны, и теперь враг человеков верно описал Саулу всю его судьбу. Предсказав через женщину из Айндоры подробности его смерти, Сатана получил возможность дьявольски хитро наставлять Израиль, будто они могут восстать против Бога и учиться у Него, разорвав таким образом последнюю нить, связывающую их с Богом. Саул знал, что, обратившись к Эндорской волшебнице, он разорвал последнюю нить, связывающую его с Богом. Саул понимал, что если раньше он старался не отдалять себя от Бога, то этот последний поступок Запечатлел разрыв окончательно и бесповоротно. Он заключил соглашение со смертью и завет с адом. Чаша его беззакония переполнилась.